Утро, вот утренний офис, подготовка, физкультура. Некоторые пишут, заготовь дров там побольше сразу, сделай поленницу. Зачем смысл? Так утром вышел, размялся, попилил, поколол, проснулся и плюс Поляницу надо как-то тоже где-то скрыть, чтобы меньше привлекало внимание. Не да, вроде и так нормально. Пилу поточил. Но по походу надо еще развал схождения. Разводку делать еще. Как-то сернует она должна лучше пилить зуб большой стружка мелкая должна крупнее быть попробую потом разводку еще сделать больше. ходить загнул я шторю надо закрываться надо еще с той стороны сделать еще поводу какой-то крутек Калу, купи колу, купи колум чем не колу, зачем колу если я, у меня тро, эти драйшки маленькие, и этим топориком нормально рубить. Ну и надо, не с первого раза, конечно. колонку купил тоже денег стоят немало как чистоты а чистота у меня тут хромает лесная шезда на квартира First еще ну не палочку шкафчик сделать Под твой с кашку сварим. кранова конечно на этой варочной панели варится вроде тонко но сильно это нету такого жара особого так потихонечку греет греет была бы дырка хорошо было бы кстати может вырезать дырку потом ну да кстати можно так то, -то я раньше не подумал что кирпичом потом закрывать яду все болгарку то унес уже обратно домой потом когда в следующий раз пойду возьму болгарку вырежу сейчас подключай Потом делать. этого бревнышка сделаю верстачок наверное нормально будет подровняю квадратик сделаю Или, наверное с этих сторон не буду трогать две стороны две стороны и это подровняю нормально будет ноги еще потом приделаю С бензопилой бы проще было. Пополам его распилил бы. То, что такое более-менее серединка, не гнилая, остальное я убрал. Сейчас схожу, отпилю какие-нибудь ножки предела. Сейчас я их обстругаю. Вот так думаю пропилю. Одну вот эту часть выберу и так сделаю ножки сюда. Здесь, здесь возьмем пробью, чтобы упор был хороший. Вечно. Хорошо бы. Надежно. Сейчас на ножках. Так вот упиливаю. Немножечко чтобы жесткость была Вот. Снова есть. Осталось дело за малым. Здесь жестко. Осталось подровнять ножки. Поперечины вот так опустить. И жесткость посредине сделать. Вон сколько на растопку щепок тут уже не на растопку тут можно полная топить бейбую о печку кашка у нас дошла а, пахнет всем приятного аппетита кто кушает Рядом. Умывальник, рядом. Туалет рядом. Почти как в городе. на 2-3 раза хватает можно сразу кушать тарелки не морать знаете какой плюс деревянных ложек наверное много кто знает но может кто не в курсе плюс деревянной ложки что она не нагревается когда горячую пищу берешь железная ложка нагревается и можно обжечь а деревянная она не нагревается только вот Смотри, пища горят. никогда не обожгаешься. Так, да, ничего не видно, ни входа, ничего. Дыма что тоже нету, когда вот это раскочегаривается. А когда печку не отследишь, уже там мало угольков остается. Снова как бы подкидываешь свежечка побольше. Дым, дым сильно валит, заметно. пойдемте закинем пару раз удочку. погуляемся перед сном это лавочка будущего от прошлого Домика моего тут домик стоял у меня базовый лагерь Я приходил сюда ну, там деревяшки какие-то искал, кореш, кореш, корешки интересные. А вот я потом вытащить, примерзну. Вытащу потом, ну, найду место, где это клюет хорошо. Где-нибудь там паркую. Вот. На ней рыбач сидит. Хорошо, что тут рыбачки ходят. Дырки делают, ломки. А то у меня табура нет. По старой дырке важно поколупать, пробачить. Попробуем. Заодно лед пустырь, какая-то. Страшно ходить. сейчас пишут что лед безопасный от 70 сантиметров толщиной ничего себе толщина льда то офигеть уже какая Я не боятся уже вот такая толщина льда. тут больше 10 сантиметров чуть ли не 15 от 30, сант... до 30 сантиметров до ну, 30 сантиметров можно уже на машине даже ездить все хорошо какую-то эту купил на халка она в бок как-то не понял как она спереди там Плохо записывать сейчас видеоролики-то на улице, батарея быстро садится на морозе. Поэтому так, кратко, надо включаться, карман засовывать, отыгрывать. часть не часть можете меня поздравить с первым уловом яршек даже не знал, не знал что здесь яршики есть вроде яршек офигеть первая рыба в этом сезоне класс радости в штаны ну, мелковат, конечно Куда то я жалостелью стал Жалко даже Больше чем На уху не буду брать Ладно, сегодня пробная рыбалка Так что это Сегодня рыбы мне не надо Отпущу его Э, ты то собираешься? О, извините Умер. О, нет Сегодня просто попробую А когда надо будет Покушать на уху Пойду наловлю Все Всех зверей жалко Хотя, в принципе-то Такая природа Все друг друга кушаем Ладно, сейчас покидаю Сколько тут Даже 10 минут не посидел Уже яршик, Хоть и мелкий, но все равно на уху можно Бульончик похлебать. Значит, эта мормушка хорошая. Онлайн поймаем. Кажется, как он насадил в да, да. магазине, купил. Опа-опа. Оп. Надеюсь, не тот же самый. Вот и онлайн рыбка. Вот такие дела. Видели? Не насаживал точно такой же яршок а, и больше не попадается сейчас одного этого уже буду ловить